Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у меня появились такие доброжелатели или же люди с небольшим количеством негатива, которые начали утверждать, зачем мне такой большой курать. Объясняю. Ну, э, Во-первых, здесь не только будут куры находиться. Это раз здесь у меня есть цесарки. Во-вторых, мне хочется обновить своих курочек. Поэтому хочется какую-то породу. То есть, купить отдельно. В одном боксе будет одна порода, а во втором боксе будет вторая порода. То есть будет какое-то разграничение. По поводу большой. Ну что значит большой? Большой, это когда особняк большой. А Аккуратненько он разве может быть большой? Не может Как вы можете увидеть сами, начал обшивать доской, как я и говорил. Пойдем. Оператор. Оператор пойдет. Начал обшивать доской. Здесь вот поставил такие вот косынки для укрепления сооружения, чтобы оно никуда не шаталось Потому что пока еще шифера нету, оно может это А если шифер еще положится, не дай Боже будет большой ветер, сами понимаете По поводу дальнейшего утепления, и планировалось здесь положить пенопласт Но, как мы вчера товарищ приехал и говорит, так пенопласт же выдюбывает все курки и хана И дом то и не изнутри утепляет, а снаружи да, действительно, небольшой был промах с моей стороны. Будем утеплять мы от 7. Рейки набью, направляющая, и заложу пенопластом. А потом по рейкам пущу, скорее всего, для удешевления вот этого всего сооружения, скорее всего, этот эм, руберой по рейкам. Плохо, хорошо, планы пока такие. Потому что на один только утеплитель надо рублей 400. 400 рублей это надо дней 5 в ягоды сходить А я ягоды попробовал сходить в черничку Знаете, во-первых, работу же не бросишь Работа это святое Поэтому пришлось в 3 часа вставать Чтобы к 7 назад сюда приехать И потом еще идти на работу Это как бы не выход из положение А заработки у нас не такие большие В колхозах, чтобы я мог А хочу построю курятник Хочу крольчатник Хочу машину бам купю Нет, или собираю, или или не ешь и собирай ну, <постит> <как> короче, пока в данный момент вы можете наблюдать только так доской обшиваюсь или зашиваюсь даже не знаю, как это правильно укрепляем эту будем делать перегородки ну, все постепенно Кры... наш крышу не накрываю, потому что чтобы, как это говорят не сложилась конструкция дальше, почему еще вот такой он большой, на 4 отсека потому что в этом году у меня все-таки зерна Немалое количество, и хотелось бы получить, ну, достойный урожай. А его нужно будет где-то хранить. Поэтому здесь три загона будут использоваться для птицы, а четвертый загон вот здесь вот, он и будет использоваться для хранения зерна и муки. Поэтому вот с этой стороны у нас стоят загоны для овец. В этот вот один загон, второй. Там еще планируется два. А здесь получится проход для того, чтобы я мог на своем а, китайском мотоблоке проехать легко Ну это уберется, вы сами понимаете Что здесь это не будет Ну по крайней мере планы такие Чтобы мне легче было кормить своих свинок И не ходить в самый там угол А вот здесь вот самое краешка А дальше сейчас пройдем посмотрим кое-что старочка все хорошо сидит на яйцах Никуда не убегает Правда пару раз слазила на минут 20 Может даже меньше Вот она так под кустиком сидит Может потрогаем ее? давай не надо трогать ух ты как она нападает точнее защищает ну не будем беспокоить пойдем мы дальше <связывая> к славу богу был большой ураган ничего не снесло люди начали спрашивать зачем ты сушил сено если начал кормить комбикормом при этом покупать его. друзья для того чтобы мне его покупать нужны деньги правильно для того чтобы сэкономить я отдаю сено людям, а они мне дешевле комбикорм Понятно сейчас, для чего мы готовили столько сена Для этого здесь оно у меня на улице И, как я еще раз повторяюсь, десятый раз на венчик Я сушил, вручную сушил Сено получилось качественное то есть, Вот, зелененькое Я его потом им отдаю, тем ребятам, которые занимаются комбикорм. И дешевле беру себя комбикорм Понятно сейчас, друзья? Пойдемте к ролику. Ну вот крыльчата сидят, им уже 28 дней. Мамка была случайно на 20-й день после окрола. Через 5 дней была проверка, все хорошо, она уже заново покрылась. Соответственно, в, э, через сколько там, на 8 дней как покрылась, э, ну, через где-то дней 15 мы будем крыльчат забирать, чтобы она немножко отдохнула, может даже 18 дней. Ну, коль уже достал, держите, аглоеды. Если таких мамок еще хорошо случать То вот первородок Которые еще ни разу не покрывались Пойдемте покажем Вроде они Опа, посмотрите, кто лежит Малыш Он еще живой А откуда малыш лежит? Мамка, а мамка? Малышок мы положим малыша пока сюда здесь такие же самые просто лежат вот они видите покажи сюда вот здесь рычатый пол может он сюда вылез вместе с сиськой и провалился скатился и подолез сюда очень жаль но ну, посмотрим что будет вон там немножко царапинка есть но сейчас ходим за пурским чемиком потому что видно может курочка уклюнула клюнула его ну Хорошо, что заметили. Так, про первокролок. Вот они, первокролки. Они еще даже не покрыты от девочки. Очень сложно найти момент, когда нужно их случать. Если мы выбираем по сроку, то есть по месяцам, тоже не, не, не очень лучше. Ну блин, не всегда кролик свои там, 4 месяца растет великолепно. Бывает же и как цидиозы и ой -ой -ой, всякие заболевания огромное количество. Дальше, если мы выбираем по весу там 2 800, 3 200, 3 килограмма То вот если вот взяли на весы Опа, она 3 килограмма Ну давайте проверять Вохочий или не вохочий Нет, будем ждать Сколько ждать? 5 дней, 8 дней, 10 дней Когда она первая кролка Можешь ждать еще целый месяц И результата не будет Поэтому вот случить это очень сложно Конечно, можно, например, как вот здесь у меня у меня здесь сидит два мальчика А можно мальчика одного убрать Ну, тише ты, не буду закидывать Не буду Можно мальчика одного убрать, например И посадить рядом девочку чтобы был мальчик рядом девушка Поэтому они лучше тоже приходят в уходу. Я так, я так сам пробовал Ну, уже несколько раз на эффективно мне понравилось То есть отсюда я убираю мальчика Присажу другую клеточку И на 2-3 дня сажу просто по соседству Сюда девочку Она посидела Загуляла и я мальчику соседа перекинула. Ну, как бы способ такой простой. Дедовский, ну, может кто-то еще не знал. Что дальше у нас по кроликам? Здесь нужно всех сейчас стучать. Внизу бирочку оторвала. Посмотрите. Бирочка, да? Как бы это, конечно, хорошо. Вот видите? Оборвала бирочку сухо. P5. Ну, ничего не сделаешь. Бывает такое. Дальше что у нас здесь такое? А, рыжик. Рыжик рыжик еще не вылезли из гнезда Хотя уже глазки открыли Вот такие рыжики Бургундец, но не чистый Это полностью бургундец По кроликам, грубо говоря, мы в день случаем одну-две крольчихи Стараюсь все равно две, потому что, чтобы можно было пооткуковать Дальше что? На случку у меня штук 12 есть, еще штук 12 есть. Ну, я говорю, что в день только один, два, одна, две крочи. Больше, ну, не получается. Жара, работа все остальное. Ну, я думаю, что хотел, мы показали. Грядки там они заросшие все равно показывать не будем. Комбикорм кушают. Расыпают только вот здесь. Пойдем сразу покажем. Расыпает вот эти вот идиоты. Вот он, видите? А куры его не хотят кушать, потому что там сено. По поводу еще ролика обзор комбикорма домашнего с сеном сегодня я выбросил в описание полный рецепт, который предоставили мне те парни, которые занимаются именно этим Там все написано, что они туда положили и в каком количестве. Так что кому интересно, смотрите обзор комбикорма домашнего со сеном. Ну вот, вот эти ручата, видите, куда он залазит. И чека пятерка пролазит И посмотри, сколько они насыпали уже внутрь Вот такие засранцы у меня только одни Все остальные кушают отлично, рассыпаний никаких нет На этой позитивной, надеюсь, ноте будем мы с вами прощаться Прощаться только до завтрашнего Заходите, друзья, подписывайтесь на канал Оценивайте данный ролик Распространяйте в социальных сетях Вам мелочь, а мне очень будет приятно Всем пока!